Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Питте Горбатьюкс. Сегодня у нас рубрика ⁇ Короткие фразы на английском ⁇ Нам необходимо ознакомиться со следующей английской фразой All over. Буквально на русский язык эта фраза переводится как... По всей, по всему, по всем. Например, по всей реке, по всему периметру, по всей площади, по всем самолетам, по всем рекам. Ну, давайте для закрепления скажем такую фразу на английском языке. По всей его спине. По всей, all over, его, his, спине, back back по всей, his его back спине. Вот и все, дорогие друзья. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, делайте комментарии. Всего вам доброго!